Знаешь, что я вспомнил? Примерно 5 лет назад мы открывали миллион АВП-кейсов, АК-47 кейсов, М-кейсов, АК -кейсов. ну, короче, ты понял. И сегодня я хочу сделать подобный ролик, открыть на 20 тысяч рублей АВП-кейсов, посмотреть, что из этого получится. Погнали! Всем привет, это GGDrop Ссылочка на сайт в прикрепе И также там промик на деп и на барабан Халявный прокрут будет Кстати, можно взять отсюда скин за пополнение Бесплатный скин или же бесплатный кейс Можно еще просто бонус на балик выбить. Но сначала, конечно же, пойдем на своеобразные фри кейсы Они на дропе реализованы немного Не как фри кейс, это тип стрельбища Либо тебе выпадает ничего, либо, кстати, красный глянец Неплохо для 20 тысяч рублей депа Ну нормально, важно сказать, да, для... 20 тысяч выданного депа Но тут я не вру, ребят реально дают возможность контента записать С тем учетом, что подкрутку они не ставят И можно все делать честно Короче, АВП кейсы поехали Вот реально, где-то 5, может, даже 6 лет назад Мы делали что-то подобное Потому что, знаешь, раньше на сайтах, когда выходит новый кейс По эмоциям это было плюс-минус Как когда сейчас новая операция Или какие-то скины новые в Counter-Strike добавляют Плюс-минус то же самое Потому что все-таки вот как раз 5 лет назад такого разнообразия сборных кейсов не было. То есть были условно АВП кейсы, Кейсы с М, -ками, с С, -ками, четверками в том числе, калаш-кейсы. Ну и условно на сайте было там даже 10 именных каких-то кейсов. И чаще всего это были ютуберы, ну или что-то связанное с этим. И вот когда новый кейс выходил, человек просто брал, открывал на все деньги этот кейс, и он заходил. И я говорю про роли. Вот. И нам оставалось э, открывать миллион АВП-кейсов, миллион АК-47 кейсов. И это было реально интересно. Блять, почти докатилось до Великого Демона. И вот все сегодня я захотел воплотить эту рубрику в жизни, попробовать на 20 тысяч открыть кейсов, посмотреть, что из этого выйдет, и вообще стоит ли в 2022 году эти кейсы крутить, но у нас, кстати, неплохо идет. Выпадают авапки за 800 рублей, и, по-моему, уже за косарь, даже падали, если я не ошибаюсь. Но это 400, 500, немного-немного, ну, вроде немного, но это тоже мало. Но сейчас что-то такое себе. И вот реально же вспомнить, да, окунуться в былые времена, когда не было кейсов, что-то же мы открывали. Реально мы открывали АВП, калаши, диглы, юспы и так далее и тому подобное. Хотя даже на тот момент юсп, а нет, юсп кейсы были, не было, наверное, вот такие типа а, ой, косарь, неплохо, неплохо. Не было кейсов там а ЦЗ, даулберет и так далее. Сейчас, конечно, кейсов много, но любой вкус и цвет на абсолютно всех сайтах, а раньше это все было по-другому. И вот сейчас я хочу посмотреть, а стоит ли вообще долбить такие дефолтные кейсы, как, ну, в в данном примере все-таки я выпал. Мне реально это интересно. Интересно, какая самая дорогая АВП сможет выпасть. Потому что кейсов мы сегодня откроем очень и очень много. Ну, прикиньте, на Балике 20 тысяч. Один кейс стоит 344 рубля. С тем учетом, что мы каждый раз открываем по 5 кейсов, потом все продаем, мы откроем реально вот рубрика называется, да, миллион кейсов. Но фактически мы откроем эти миллионы кейсов. То есть пока деньги у нас а, не закончатся, мы будем долбить ВП кейсов. тем АВП кейсов в по кейсы, все уже язык заплетается, до свидания Но тем временем 27 тысяч на балике Давай-ка я активирую функцию открытия кейса фастом Слушай, реально неплохо Но кейсы выдают 1400, но они, блин, они очень хорошо окупают Косарь, а, чё-то всё сглазил, да я? Видимо, да, 1400, ну, видимо, кино не будет Блин, а так как хорошо начиналось Самое дорогое, по-моему, еще выпало за пол... А, 4 тысячи, вот сейчас нормально По-моему, за тысячу или за полторашку 1200 увидел Но вот знаешь, здесь своеобразный барьер, который нужно перепрыгнуть Это барьер в виде 5000 рублей И как только мы его перепрыгнем, тогда уже пойдет поинтереснее То есть сейчас цель с этого кейса выбить пятеру, минимум но если, конечно, будет больше, то найс. Nice. Я имею в виду... Я имею в виду, блин! Я имею в виду, чтобы один скин стоил, ну, примерно 5 тысяч. Даже пусть он стоит тысячи четыре, но реально своеобразный барьер в виде этой отметки. Мы перепрыгнем. Двадцать тысяч. В целом неплохо, но дефолт надо сделать x 2 То есть дефолтно сделать 40 и норм. Пока всего лишь плюс десятка и этого откровенно мало. Потому что деп все-таки двадцать тысяч рублей. Но выданный деп, тут я врать не буду. Но чтобы говорю, чтобы говорю, что со мной происходит сегодня? Чтобы было понятнее, говорю выданный... Да, говорю деп. Все, короче, ну вы поняли. Я сейчас уже куда-то в лесу иду и вообще ничего не поймете. Но слушать. 2 300. Если вот так посмотреть, мы открываем 5 кейсов. Самое дорогое на 4К нам дропалось. То есть там авапы были, ну, по 1000 рублей примерно. А сейчас ситуация 3 400. Хотел сказать, кардинально поменялось и... Больше ничего крутого как-то и не падает, но тут 3 400. 200, ну, неплохо, неплохо. 30 тысяч на балансе, можно разбавить этот ролик и открыть что-то дорогое и экстраординарное. Но сначала нужно подумать, что именно открывать. Есть, конечно, мысль открыть вот эта линейка, есть с кейсами, которые стоят до, по-моему, 100 или 120 тысяч рублей за открытие. Вот, как вариант, можно зайти туда и попытать удачу там. Ну, просто, чтобы разбавить... Этот ролик. Потому что АВП кейсов сегодня будет бесконечное множество. И я реально просто не представляю, сколько этих кейсов мы сегодня с вами наоткрываем. Все-таки пока что 5000 был рекорд. Но это если считать все 5 кейсов. Был рекорд 5000. Все-таки одна АВАПка за 5К, как и планировалось, нам не выпадала. Да, честно говоря, хотелось, хотелось бы. Хватило бы и АВП Азимова. Уже было бы неплохо. Но пока что все эм, не так гладко идет. Как, хотелось бы, но 31 тысяча, вот казалось бы, да, человек, сидишь ты, что ты ноешь, а что ты ноешь, у тебя 35 тысяч на балике, у тебя почти x2 от uh, изначальной суммы, это круто, я считаю, что это прям офигенно, хотел разбавить и такой, о, давай-ка сюда забежим, вот этот кейс выдавал мне не один раз. Ну, не сегодня. Тут типа балик может выпасть, и это очень прикольно. Есть кейс за 19 тысяч. Давай-ка мы откроем. Блин, хотелось бы два раза, Ну ладно. Один раз поношенный кейс. А, я забыл фаст открытие отключить. Но 12 тысяч неплохо. Давай еще раз. И после этого уже перейти. Чем на АВП кейсы? Коль сегодня их будет... Здравствуйте. А, семь. Я, вот знаешь, такой момент, она прикатывается, и я такой типа, окей, это круто, а потом смотрю цену и такой, почему так дешево, это же Акихабара, это же, да не побоюсь этого слова, это культовый скин, почему она стоит так дешево, я не понимаю, просто, что с этим миром не так, остановите планету, я сойду. Полнейший лол, кек, мем и чебурек Вообще, ну не то, что нужно было Аук, я по-моему там АВП сказал, да, оговорился Аук Акихабара за... Блин, за 17 тысяч это не... Это не серьезно, так дела Гагадроп не делаются Почему такая дешевая Акихабара? Блин, я думал, она типа, знаешь, стоит от... Скольки, ну от тысяч хотя бы 30 Это Акихабара, блин! Но нет, куй там плавал Она стоит 17 тысяч рублей тем временем АВП кейсы нас тоже перестали радовать и как-то не особо они выдают. Блин, тысячи 5 кейсов. А вот GG дроп небольшой момент, который мне не особо нравится. Если на всех сайтах можно открывать чаще всего до 10 кейсов. Да, если мы говорим о открытии нескольких кейсов за раз, то на ГГ дропе можно открывать по 5 кейсов. Это самое максимальное количество, что можно делать. Этого маловато. Ну вот. Честно, этого маловато, хотелось бы кейсов 10 за раз открывать. 5 кейсов это мало. Потому что если мы говорим о рубриках, где мы открываем миллион кейсов, ну вот да, как сегодня, то это ни в какие ворота, потому что по 5 кейсов долбить долго. Честно, долго и ждать чего-то, ждать у моря погоды, такое себе занятие. По 3000, тем не менее, ВП кейс выдает. Короче, заключение пока какое-то делать рано, потому что все-таки баланс у нас еще есть. А уходить я с этого кейса и завершать тем более ролик... Пока что не планирую Могу сделать промежуточный итог Все-таки АВП кейс, он дает Подняться, если мы Не говорим здесь о подкрутке, все-таки это Аккаунт ютубера, не стоит об этом забывать То в принципе АВП кейс бустит, момент В том, что цена за AVP кейс 344 рубля, откровенно это много В элементарном придропе капилляр Если тебе выпадет эхерон, там Солнце в знаке льва, африканка тем более Фобос, экзоскелет, бог червей Древесная гадюка, гадюка Да даже лапки, элитка Ну тут очень много скинов, при которых Ты можешь уйти в минус, посчитаем 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 Вроде бы как 11 скинов При том условии, что в общем тут 26 скинов, ну Вероятность, что выпадет какой-то ширпотреб большая И кейс все-таки, я считаю, дорогой Но чем дороже кейс, тем лучше дроп Всегда так было и всегда так будет Поэтому на балансе 31 тысяча рублей Реально просто остается надеяться на что-то крутое Но опять же, сделать небольшую разбавочку И зайти на дорогие кейсы Все-таки, я думаю, стоит Кейс за 19 тысяч Две штуки не можем открыть Хотелось бы сделать еще один ролик по самому дорогому кейсу на ГГДропе. Давайте наберем на этом ролике Блин, полторы тысячи лайков, я прям... На днях запишу для вас его Ну все, АВП, скоростной зверь, хотел АВП Вот тебе, АВП, кстати, за 7500 Неплохо, короче, ребят, с вас полторы Тысячи лайков, я прошу, чтобы э, Помогли мне сделать Админы дорогой контент И мы пооткрываем самые дорогие кейсы Реально, полторы тысячи лайков нужно, я вам буду Бесконечно благодарен, слушай Неплохо, а нам там неплохо Выпало, ну давай еще два поношенных откроем Там калаш вулкан, мне почему-то показалось 4000 рублей, но нет м -м, Не тут-то было 35к, тысяч рублей. Я вот, знаешь, хочу уже все-таки подводить итоги, потому что реально ролик идет долго, и самое дорогое, что нам пока выпадало с 5 кейсов, это пять тысяч рублей. За раз я имею в виду, и опять же, я сложил все вот эти дропы. Получилось 5К. По единичным дропам полторашка. Но опять же, ты открываешь один кейс, тебе выпадает полторашка. В целом норм и неплохо. Но с 5 кейсов 5К все-таки маловато. И вот хочу сейчас зайти на апгрейды, и если это ролик у нас не если, не и если, а все-таки это у нас ролик по VP-кейсам, поэтому мы, я думаю, зайдем на апгрейды и попробуем заапгрейдить какую-нибудь реально дорогую АВП, чтобы сделать логичный итог, закончить ролик авапой. Кстати, 3800 выпало. И тем временем на балансе тысячи. Я сомневаюсь, что ситуация дальше поменялась, мы максимально проверили АВП-кейс на Гагадропе, и я думаю, что сейчас уже можно подводить итоги. Короче, ни разу не дропнулась авапа дороже, по-моему, 3000, даже 2000, ну 2500 точно. А самое дорогое, что было, это авапы в совокупности на 5, ну даже, окей, возьмем 5500. Дальше оно не идет. Неплохой способ, чтобы подформить денег, а в целом, чтобы выбить что-то крутое, какую-то классную авп, даже азимов нет, ну не падает. Не падает, да, купает, но прям что-то крутое нет все-таки. Я думаю, это не к авп кейсу. И давай-ка мы с тобой перейдем на апгрейды, чтобы реально сделать логическое завершение всей этой истории. Да даже фигня вопрос, мы откроем сейчас на все на все деньги АВП кейсы и потом пойдем в контракт. И что-то мне так в моменте пришла мысль и сделаем контракт из всех этих Up. Я думаю, вот это будет поинтереснее, чем апгрейд, потому что здесь есть эффект, знаешь, такой неожиданности. Типа в апгрейде ты выбираешь, что ты хочешь выбить, а в контрактах ты, у тебя нет выбора, тебя его лишили, блин. И все выбирает алгоритмы за тебя. Короче, сейчас пойдем в контракты и устроим, даже не устроим, а навалим контентика там. Но для этого нужно открыть просто... Почему этих АВП-кейсов. Ибо оно 25К, 5 открытий, 1700. М -м, можно, интересно, делать это через F5? Давай-ка попробуем. F5. Да, смотри, можно. А, стой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой ой Иван, нет, не до вас. Тут есть, а, а, эта кнопка фаст открытия. А, ну у меня она была прожата, просто она долго открывает, и я думал, типа, через F5 будет быстрее. Но не тут-то было. А раньше, помнишь, когда не было кнопки fast открытия на канале можно найти ролики, где мы открывали через F5. И подписчики писали в комментах, типа, ой, нам это не интересно, а ты такой сидишь и просто надеешься выбить что-то крутое, поэтому открываешь через F5 и такой, ну, круто, но зато мне это интересно. Реально, раньше же не было кнопки открыть фастом. Когда она появилась, это был тоже прорыв. Но это то же самое, как с апгрейдами. Появились апгрейды, вот эта вот кнопка фаст открытий. Это своеобразное новшество, которое, ну, которое реально дают пользователям кайфануть. Короче, ой-ой-ой, сколько у нас тут скинов. Я думаю, что контрактов сейчас будет просто дофига. Ладно, поехали. Первый контракт на 4810 80, 10 авап залетело. Погнали! И первый дроп это, окей, на охоте понял Вот интересно, а выпадет ли в конце АВП или нет Ну то есть ты же понимаешь, да, что тут могут разные скины выпадать Будь то калаши, эмки И вот прикинь, как будет эпично, если в конце выпадет АВП Это реально будет круто Эмка, огонь, Но, да, чинтика, все правильно Но пока что, по-моему, ни один контракт не окупился ну слушай, АВП кейсы показали себя действительно неплохо Да, ничего супер дорогого не выпало, но они бустанули Объективно они реально бустанули так, дух воды. Блин, вот чё-чё, а -чё, контракты как-то... Блин, контракты как-то не окупают. Давай дальше, создать контракт. Это миллион контрактов, реально, вот ролик с миллионом кейсов нужно зака. Нифига, нож! Блядь, подожди, стой! А сколько мы потратили денег на это? Примерно, сколько у нас стоит один контракт? Блядь! Сколько у нас стоит один контракт? Стой, стой, стой, стой, стой, стой. До 13 тысяч, короче, мы максималку выбили. Бля, вот это кайф. Вот это реально кайф. В конце будет очень крутой контракт прямо офигительный. очень неплохо. Ладно, ладно. Слушай, хорошо, хорошо, однако реально в конце будет крутой контракт. Давай. Ну и вот о чем я начал говорить. Любой ролик с миллионом кейсов заканчивать, наверное, все-таки нужно контрактами. Потому что, ну вот это уже да, миллион кейсов, миллион контрактов с этими же скинами. Пишите в комментариях, что думаете. Я думаю, идея крутая. Блин, сколько же мы их сейчас сделаем? Просто посмотри на это. Как же тут много. А вап еще ножики. Круто. Круто, меня это не может не радовать. И очередной контракт на 2700 рублей. Погнали. И этот 2К. Ну, минус 700 сделали. Да нормально, нас неплохо контракты бустанули. Я только говорил, что контракты ничего не выдают. И пошли ножи. Такое ощущение, что на сайте работает микро. Блин, точно. Меня как будто админы прослушивают. 3200. Неплохо, вообще неплохо. 300 лет контракты не сделал. Тут даже написано. Как это работает И Если человек не знает, как работают контракты То, блин, зачем он заходит на сайт с кейсами Это же, это же база Это же реально база Ладненько 300 Прекрасно Вообще офигенно живем И сейчас будет, давай назовем это Мега-контракт из всего того, что нам выпало Блин, миллион контрактов В дополнение к открытии Миллион кейсов 600 отлично Как вообще плавненько идет Просто прекрасно и шикардесно. Поехали. Еще один очередной контракт. Контракт полетел. Блядь! Ну, ну серьезно. Ну вот тут уже, наверное, все-таки шансы на аккаунте ютубера играют. Конечно, может быть и такое, что я до этого дофига сливал. Я не скрываю, что баллик выдавали, но посмотрите ролики до... Когда мы открывали кейсы за 100 тысяч рублей, там были только сливы. И все заканчивалось тем, что в конце ролика не оставалось ровным счетом ничего. Здесь же ситуация другая. Он окупает. Может быть, накопилось, и он сейчас начал выдавать. Но мы очень много слили. Потому что чаще всего нож. Чаще всего а кейсы дорогие меня сливали. Ну что, поехали! Это самый... Давай назовем его Мега Апгрейд. 2600, 2600, 2700. У нас остались 2000. Есть что-нибудь дешевле 2000? Да нет. Ну чё, погнали, контракт Блин, на 49, у нас плюс-минус столько и было Ну, 40 тысяч, да? Плюс 30 от Депа. Да это офигенно! 75К Чистая вода Ну, вот этим и закончился ролик 75 тысяч. Итого С изначального балика мы сделали Больше, чем x3 Конечно, для, для кази-контента Это немного, но для кейсов это, да, Это офигенно. Такой получился Ролик, я надеюсь, хоть немного поднял вам Настроение и вам было что посмотреть когда кто-то из вас кушал всем большое спасибо набираем полторы тысячи лайков и мы делаем контент с вот этим сувенирным кейсом за 100 тысяч всем спасибо всем пока это был человек